Нам сегодня четверг, 5 августа. Наш эфир продолжается. И сейчас пришло время узнать, что нового произошло в стране и в мире к этому часу. Мы передаем слово нашим коллегам из информационной службы Первого канала. Увидимся сразу после выпуска новостей. Здравствуйте! На первом канале выпуск новостей Максим Шрафудинов и коротко о главном. Бой за золото в боксе, новая высота Лосицкена и не только. Сегодня есть за кого болеть в Токио. И обратная сторона соревнований. Как спортсмены готовятся к победам, как им помогает амуниция и почему чемпионский трековый велосипед стоит баснословных денег. Новейший метод лечения рассеянного склероза в центре имени Пирогова. Уникальную процедуру перезагрузки иммунитета оценили и на Западе. Иностранные пациенты убедились в этом лично. Последствия непогоды в нескольких регионах России. Кадры из Кемерова, там град и потопы. И Башкирии, на которой после 40-градусной жары обрушился ураган урожай которого не ждали в ростовской области самое активное время уборочной кампании две недели жатвы для механизаторов и школьников это еще и возможность заработать итак на